всем здравствуйте меня зовут светлана мостовская я являюсь преподавателем и консультантом школы китайской метафизики натальи пугачевой и сегодня мы с вами в этом видео рассмотрим характеристики людей которые рождены в день воды В предыдущих видео мы с вами научились строить свою карту базы мы выяснили, что каждый из нас пришел в этот мир под одним из пяти знаков, из пяти стихий. Притом эти стихии делятся на янь, и, ян и инь. И в этом видео мы рассмотрим людей, которые родились в день воды. То есть в предыдущих видео мы рассмотрели все остальные стихии предыдущие. И сегодня мы добрались до людей, которые рождены в день воды. Итак, в принципе, день вода в китайской метафизике наделяет вода элемента личности. Вода наделяет человеку мудростью, гибкостью, позволяет с легкостью приспосабливаться к окружающим обстоятельствам. Ну, подобно воде, который приобретает всегда форму сосуда, в котором она находится. В принципе, вода это еще знак интеллекта, мудрости. Поэтому люди, у которых рождены в день воды или же имеющие в своей карте достаточное количество воды, могут обладать такими характеристиками. Людмила Марковна Гурченко родилась у нас в день знака вода Ян. То есть вода у нас, как и любые другие элементы, личности делятся на инь и ян. И, соответственно, мы начинаем с воды Ян. И что такое водоян это вода большая вода это вода океана рек озер и водоемов это вода это очень сильная вода в человеке это выражается в коммуникабельности способностью управлять другими людьми такие люди достаточно энергичные рвутся вперед это энергия финансовых учреждений информационных коммуникаций туристических агентств и люди, которые рождены в день воды, они, как правило, полны энтузиазма, бодры духом, любят социальную активность, не злопамятны, жизнерадостные, энергичные, и тоже притягивают как и огонь ян к себе людей. Они умеют приспособиться к любой ситуации. Ну, по причине того, что вода может приспособиться, приспособиться как природный образ к любым формам. Вода необходимая, да, необходимый источник для выживания. Поэтому люди воды Ян очень хороши в тактике выживания. Как правило, эти люди умные, интеллигентные, не упускают хорошие возможности, все очень хорошо, быстро схватывают на лету и достигают своих целей. Это водоян самый быстрый из всех 10 элементов личных. Водный поток, как говорится, быстрее, чем огонь. Очень свободолюбивы такие люди, не терпят над собой контроля. Могут помогать людям, но им надо оценить свои силы, чтобы понимать, что эта помощь принесет пользу. То есть помощь надо оказывать таким людям, окружающим только тогда, когда им их просят об этом. Они, естественно, лидеры, могут затмить других, себя в лучшем свете выставить. Иногда могут быть ленивыми, черствыми, упрямыми и своенравными. Иногда попадают в зависимость от окружающих, могут быть легко возбудимыми и запутываться в отношениях. Люди воды Ян гибкие, подвижные, несмотря на то, что это Янский знак, но, тем не менее, они обладают такими характеристиками, потому что сам элемент воды, он находится всегда в движении. И, соответственно, им благоприятно быть постоянного движения, так как движение – это жизнь, да, это для них жизнь. Но эти люди хорошо, естественно, достигают цели. Подобно воде они могут сметать все на своем пути или заполнять собой все имеющееся пространство. Их иногда бывает слишком много, иногда они не обладают, не обращают внимания на детали но достаточно дипломатичные. Такие люди как раз вода это символ дипломатичных людей, хорошая адаптивность, обучаемость у них. Они не витают в облаках. У них всегда есть кратчайший путь по достижению к социально, социальному уровню определенному или материальному достатку. Перерабатывают огромное количество информации, иногда могут получать ответы на интересующие их вопросы из подсознания. Надо им обязательно этим пользоваться, потому что очень часто они включают логику, а у них в подсознании уже есть ответы на многие вопросы. Коммуникабельные могут доминировать женщины воды и ян могут доминировать и в семейной жизни поэтому для того чтобы в общем-то не дома не командовать скажем так им надо реализовывать еще себя на поприще каком-то карьерным чтобы выплескивать туда всю свою кипучую энергию как правило из них получаются хорошие переговорщики и дипломаты умеют завязать и поддержать разговор не любят напряжение подобного воде. воде. Но иногда их общительность бывает навязчивой. Свои открыты для диалога и новых интересных отношений. Очень любят умных людей, всегда их поддерживает, перспективные проекты. То есть, ну, в общем-то, совет такой, эти люди должны соответствовать своей природе, то есть постоянно развиваться, перемещаться, плохая идея как бы, заточить их где-то, да, это ничего хорошего из этого не выйдет. По сути, это очень умные, дипломатичные, мудрые люди, к ним всегда можно обратиться за советом, и вода Ян даст хороший ответ, мудрый, взвешенный. И следующий знак который мы рассмотрим это вода и то есть вода у нас янская и инская есть и вода и это у нас люди которые родились в день воды и предположим джонни дэп до да, родился у нас в день воды и что такое вода и Исходя из образа Бадзы, да Вода инь это у нас некий такой образ тучки, дождя, тумана, пара. На земле это вода родников, ключей, колодцев, подземных вод это вода, питающая корни растений, вода капли утренней росы. Это инская энергия воды. И считается, что это самый мягкий, самый иньский элемент из всех. Десяти элементов эти люди, рожденные в день воды, и кажутся слабыми, утонченными, но при этом они достаточно выносливы. Могут раствориться и погрузиться в то дело, которым они занимаются, то, что им интересно. Как правило, это старательные, миролюбивые, спокойные, стабильные люди. В большинстве своем это интроверты, но не всегда, иногда они проявляют, в зависимости от окружения, которое находится в карте, они могут проявлять очень сильно черты иянской воды. Могут подмечать незначительные мелочи, большое значение придают второстепенным деталям. Если вода Ян, Ян у нас может детали этих не видеть, то вот вода им все это примечает, замечает. Много могут обдумывать какие-то пустяки, в каком-то мире могут в своем жить, создать в своем уображении какой-то мир, погрузиться туда и Жить иногда это положительные аспекты, иногда это отрицательные аспекты привносят в их жизни. Таким людям сложно управлять своими чувствами, они очень часто нервничают, любят фантазировать, романтизировать мысли и чувства. То есть вот иногда и погружение вот в эти фантазии могут быть у них как-то вот на грани, прям, да? Сочувственно относится к окружающим из-за этого окружающие могут думать что это очень мягкие и ведомые люди хотя они не такие на самом деле эти люди могут быть очень расчетливыми четкими иметь холодную голову с ясным разумом это очень очень интуитивный знак люди рожденные в день воды и не могут понять других выслушать их посочувствовать посоветовать но сами как бы свою душу редко собеседнику открывают могут впадать в пессимизм к сожалению такие люди ну так как они еще и склонны к беспокойству подозрительности но опять таки из-за своего богатого внутреннего мира и воображения ну могут своего добиться тоже адапти... адаптируются хорошо так как эта вода умеет добиваться поставленной цели имеют проницательный ум мудрость Настроение у них может быть изменчивым, вплоть до того, что может меняться несколько раз в день. Хорошо приспосабливаются к любой среде обстановки, могут приспособиться в том числе и к тому, чтобы выбрать какую-то определенную форму общения, необходимую вот именно в этот момент. Могут разговорить любого. Таким людям очень тяжело в каких-то жестких рамках находиться, ну, по сути, потому что это вода, ее тяжело где-то, скажем так, закрыть на замок. Им становится некомфортно, потому что вода требует свободы. И рано или поздно они не выдержат, уйдут. Очень часто живут чувствами и эмоциями, хорошо обучаются, тоже действуют интуитивно, и очень часто интуиция их не подводит, как и воду Ян. Но вода Ян пытается на логику все перевести, а вода Инь, она больше. Хотя вода Ян тоже отличная интуиция обладает. А вода Инь, она поддается этим интуитивным да, своим чувствам и, в общем-то, очень часто попадают в точку представители этого знака чувстве чувственные и сексуальные как правило умеют говорить комплименты окружающим, окружающим они могут обольщать противоположный пол то есть в этом они мастера. им очень сложно работать в четком графике в четком расписании каком-то в жесткой дисциплине это все не для них иногда такие люди бывают хитрыми и иногда у кого-то из представителей данного знака далеко не у всех нет каких-то четких принципов и устоев могут менять свою точку зрения ну считается что таким людям надо не сдерживать себя в плане путешествия путешествовать да как проявлять вот эти качества воды им тоже надо модно одеваться как и металлу и и желательно иметь несколько источников дохода. То есть, вот такими характеристиками могут обладать люди, рожденные в день воды, и не или ежели в карте присутствует большое количество этих знаков. И сегодня мы с вами поговорили о закончили цикл видео о каждом из господин, господина дня. То есть каждый из нас рожден в определенный день. И есть такая техника можете проверить это на себе мы все знаем что наша карта состоит не только из господина дня то есть наша карта состоит из четырех столпов, и еще к ней прилагаются приходящие столпы удачи и э, есть такая техника конечно же день который вы рождены это вот ваш основной знак он несет очень сильный отпечаток но э, Карта состоит из четырех столпов, и каждый из столпов отвечает за определенный промежуток времени, в котором вы живете, возраста. Это приблизительное деление, но считается, что столб года – это возраст где-то до 20 лет, когда вы еще учитесь, когда вы сами не зарабатываете, живете, предположим, в родительском доме, и столб года у вас тоже какой-то элемент личности, да, элемент представляет. То есть вот в данной конкретной карте столб года – это водоян, хотя человек родился в день металла Инь. И… Это, исходя из этой техники, естественно, человек будет обладать всеми характеристиками, которые нам описывает элемент дня рождения металла Инь. Но, проживая свою жизнь в возрасте до 20 лет, очень сильно в нем будут выражены еще и характеристики элемента воды Ян. Да? То есть в этом возрасте он будет еще очень сильно обладать данными характеристиками. Где-то с 20 до 35-40 мы живем в столпе. Месяц, опять-таки еще раз повторю, что это условное обозначение. На закрытых мастер-классах мы очень подробно рассматриваем, когда человек переходит из годового столпа в месячный, из месячного в дневной. То есть там еще другие параметры существуют. Но, предположим, вот, проживая в этом возрасте, человек тоже будет на протяжении этого периода жизни очень сильно проявлять характеристики, касающиеся элемента вода-ян потом человек перейдет в столб дня это где-то от 40 до 55 то есть наш работоспособный возраст и он всегда будет проявлять характеристики элемента личности металл и но в этом возрасте это будет усиленно да, проявляться и в старости человек после 55 лет или после того как он уже выйдет на пенсию он помимо характеристик которые дает ему господин дня еще будет проявлять характеристики земли я помимо основной нашей карты Бадзы еще существуют э, э, столпы удачи то есть приходящие десятилетние десятилетние э, столпы и тут э, тоже указывается возраст примерно, как, как, не примерно, а указывается возраст в течение которых действует тот или иной столб удачи и опять таки можно посмотреть на небесный ствол столпа удачи и в зависимости от того в каком периоде проживает человек предположим человек проживает в, так, в такте земляной свиньи и очень сильно помимо естественно его основных характеристик металлая дня в которой он рожден его как бы внутренней прошивки на него на его характер будет влиять еще еще и элементы небесного ствола а, так-то, да, то есть будут сильно еще проявлены черты а, Земли и, то есть вы можете еще дополнительно данную технику использовать для расшифровки карты бацы Подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите наши видео, участвуйте в наших мастер-классах, до встречи в следующих видео, всего хорошего, пока-пока.